В этом выпуске рассмотрим вопросы, которые чаще всего возникают при выборе технологии строительства дома из арболита. Но прежде чем продолжить тему арболита, я хочу вам представить спонсора сегодняшнего видео – это канал ArboMaster. На канале ArboMaster много видеороликов на тему арболита. Здесь вы узнаете, что же находится внутри у настоящего арболита, а также как выбрать качественный арболит при покупке. Вы увидите испытания арболита на прочность и водопоглощение, а также весь процесс производства самого арболита. Канал также поведает об особенностях кладки из арболитовых блоков и технологии монтажа теплового арболитового контура. Подписывайтесь на канал ArboMaster и вы узнаете максимально полную информацию об арболите и о строительстве из него. Рекомендую, ссылка будет внизу в описании. Итак, название арболит многим не знакомо, хотя он был разработан и стандартизирован еще в 60-е годы. В то время в СССР было построено 100 заводов, производящих арболит, и материал был достаточно популярен. Арболит – это разновидность легкого бетона, который состоит на 90% из древесной щепы, а также высокосортного цемента и отвердителя – хлористого кальция. Какими же преимуществами обладает арболит? Во-первых, арбалит состоит на 90% из дерева и в то же время не поддерживает горение и не тлеет. Во-вторых, дом из арболита очень теплый. Это позволяет экономить на отоплении. По теплопроводности он проигрывает только дому, построенному из дерева. Также к плюсам относится быстрота возведения дома из арболита и тот факт, что не нужно ждать никакой усадки дома. Арболитовые блоки легко пилятся и рубятся. К тому же они легкие, что дает возможность сэкономить на фундаменте, как в материальном, так и во временном выражении. В помещении из арболитовых блоков никогда не бывает сырости, потому что арболит хорошо впитывает влагу и также хорошо ее отдает. Все компоненты, из которых состоит арболит, являются экологически чистыми материалами. Это дерево, цемент и хлористый кальций, являющийся химической добавкой, которая используется в пищевой промышленности. Арболит обладает хорошей адгезией или, другими словами, хорошей прилипаемостью. Это позволяет штукатурить стены из арболита без подкладывания дополнительной сетки. В домах из арболита не требуется дополнительная звукоизоляция. Также арболит обладает наибольшим коэффициентом фильтрации воздуха через структуру материала и частично возмещает обмен воздуха. Существует также много мифов об арболите. И первый из них о том, что арбалит – хрупкий материал, и поэтому из него невозможно построить двух- или даже трехэтажный дом. Однако стоит отметить, что арбалит вполне позволяет построить такие дома. Основная причина состоит в том, что арбалит является довольно прочным материалом, который схож по плотности с пенобетоном, а плотность газобетона и некоторые сорта древесины, например, ель, даже превосходит. Еще один миф о том, что стены из арболита не будут держать кухонные шкафы. На самом деле арболитовые стены прочные, и к тому же в них легко вбивать гвозди и вкручивать саморезы. А вот миф о том, что блок из арболита много впитывает влаги, является правдоподобным. Здесь производители просто ограничивают применение арболита. Так не рекомендуется использовать арболит в контакте с землей, например, в качестве фундамента. Для того, чтобы снизить водопоглощение стен, построенных из арболита, их необходимо защищать от внешней среды. Самым лучшим способом в этом случае является именно штукатурка дома. Она защищает дом и позволяет стенам дышать. Следующий миф о том, что дом из арболита дает усадку. Согласно ГОСТу, дом из арболита дает усадку 0,4%. При этом даже если усадка произойдет, стены не лопнут. При усадке плиты из арболита не лопаются, а сжимаются. Это происходит за счет того, что плита сделана из древесной щепы которая дает небольшую эластичность арболитовой плите. Также следует учесть, чтобы дом не давал перекосов и искривления, согласно технологии, в стены надо закладывать разгружающий армопояс. Есть также миф о большом количестве брака, но это может происходить, если только арболитовые блоки покупались у нечистых на руку производителей. Если блок произведен без соблюдения ГОСТа, то вместо щепа в арболитовой плите можно найти кору а также не перемолотые сучки дерева. Именно у таких горепроизводителей часто гуляет геометрия самого блока. Из-за этого придется увеличивать толщину швов вкладки. Ну а то, что блок внешне непривлекателен и имеет не идеальную геометрию, то это не самый большой недостаток, тем более что дом будет оштукатурен и блоки не будут видны. Важнее покупать арболит у проверенных производителей. Благодарю вас за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго и до новых встреч.